В главном здании Казанского федерального университета состоялась встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова и ректора Болгарской исламской академии Данияра Абдрахманова. Академия планирует реализовать в 2020 году программы дополнительного профессионального образования в рамках подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. В связи с этим Даниар Абдрахманов обратился в Казанский университет с просьбой определить сотрудников КФУ в качестве научных руководителей данных программ. Также была рассмотрена возможность включения в состав Совета ректоров вузов Республики Татарстан ректора Болгарской исламской академии. В Казанском федеральном университете в отделе рукописи и редких книг, входящем в состав научной библиотеки имени Лобачевского, прошли съемки документального фильма, посвященного столетию образования ТССР. Руководит проектом известный российский журналист и телеведущий Сергей Брилев. Премьера фильма намечена на август 2020 года в эфире телеканалов «Россия-1» и «Россия-24». Фильм продолжит снимать и в других популярных и исторических местах республики.